Ребят, всем привет, привет, привет! Вы находитесь на моем канале Все обо всём. Итак, в этом видео сегодня вечером 15 2017 года хочу с вами разобрать такой интересный сайт под названием btchit.com Ну не знаю, хайпы, это разводняк, не разводняк. Давайте проверим. Тут вывод, о, давайте перейдем вывод на этом сайте от трех, получается, от трех миллионов э, сатош. Здесь как бы батарейка идет, сразу вам дается 50 спинов, и вы начинаете крутить ее, как бы крутить, и зарабатывать или доллары и спину. Вот, например, я 50 раз покрутил, у меня вот сколько это вышло? 45 тысяч 487. Это на 2 доллара 50, 51 цент. Не знаю, сайт платит, не платит. Давайте проверим, ребят, помогите мне, регистрируйтесь тут, смотрите за каждого пригласить еще 5 человек, чтобы начать получать 5 спинов. Каждые 3 часа даются по 3 спина. Короче, вначале вам дается 50 спинов, все, вы клацаете. Потом каждые 3 часа вам дается 3 спина. За каждых 5 человек вам дается еще 5 спинов, которых вы привели. Вот давайте. Тут можно всякие игрушки, игрушки подключать на мобильный, но я не советую вам этим заниматься. Вот э -э -э, реферала. Смотрите, у меня 0 рефералов, текущий уровень 0.5. Так, за каждый визит 10 спинов дается. За каждую регистрацию 20 спинов. И раз в 3 часа дается по 3 спина. Я не знаю, это, это наверное, можете разводняк, не разводняк. Ну, давайте вместе с вами проверим. Так, что-то у нас выпадает. Тут можно, смотрите, 349 тысяч сразу выпадет. Потом 52 тысячи, 34 тысячи и 3499. Ну это самое частое выпадает. Может выпить 100 спинок, может 25 и 5. Бонусная игра у меня была на 50 с чем-то спином, но я не угадал ящик. В принципе, ребята, все, что я хотел сказать. Регистрируйтесь здесь, давайте попробуем, проверим этот сайт. Лохотрон это или не лохотрон? Пишите в комментариях свои отзывы. Что вы думаете по поводу этого сайта? Всем, ребят, спасибо за просмотр этого видео. Увидимся в новых видео. Всем удачного дня, удачного профита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно, ребят, подписывайтесь. Задавайте свои комментарии. Всем пока, ребят. Ребят, всем привет, привет, привет. Вы находитесь на моем канале «Все обо всем». Итак, в этом видео сегодня вечером 15.10.2017 года хочу с вами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 и зарабатывать или доллары спину. Вот, например, я 50 раз покрутил. У меня вот сколько это вышло? 45 тысяч четыреста Это на 2 доллара пятьдесят один цент Не знаю, сайт платит, не платит. Давайте проверим. Ребят, помогите мне, регистрируйтесь тут. Смотрите, за каждого пригласить еще пять человек, чтобы начать получать 5 спинов. Каждые три часа отдаются по три спина.